Самое главное, чтобы вы хотели, чтобы вы, участники, участники митинга, разъясняли дальше, в чем заключается суть создания ОАО «Роскин -агентства». Это очень сложный, это сложный вопрос, сложный для понимания. Специалисты, специалистам очень трудно разобраться, но совершенно недопустимо чтобы вот эти народные деньги перешли в частные руки. И с вашего позволения, в связи с тем, что все, все уже, кто хотели, выступили, я с вашего позволения прочитаю резолюцию нашего митинга. Участники митинга выдвигают к власти следующие требования Отказ от законопроекта, предусматривающего предусматривающего передачу фонда национального благосостояния, резервного фонда, управления внешнего долга России в распоряжении непрозрачной, по сути, коммерческой структуры ОАО Росфинагентства. Мы рассматриваем этот законопроект как прямое продолжение грабительской приватизации 90-х. Наша сегодняшняя цель – сохранение государственного контроля над стратегически важными финансовыми ресурсами России. Задача минимум — сохранить эти ресурсы до демонтажа номенклатурно-олигархической системы и формирования новой власти на демократической основе. После смены власти необходим пересмотр на законных правовых основаниях итогов приватизации 90-х годов, в результате которой стратегические ресурсы России — оказались в руках группы захвативших власть авантюристов. На этом наш митинг закончит. Спасибо вам огромное.